Это одна из их тюрьм. Понял. Бля, ну, это, это следующая это... миссия, все гуд. Диво, что ты черпаешь из пути, поможет победить. Почему эта зелень на заднем фоне до сих пор стоит? Да, я не это, просто... А я тикток Нет, Еден. Сейчас в туалет схожу. Ну, mm -hmm. <laughs> Тихо, не наступи только, Еле. Давай, помогу. Таня, всё же, стекле просто... Ну я помогу. Ребят, давайте сейчас ей помогу и тоже, чтобы она э, <laughs> не обиделась. Я нечаянно не задел. Я испугалась, ты дурак. Ладно, разбили, но мы сейчас, понимаешь. Сейчас страшно. Тем более она такая была, такая осталась. Да, так я осталась. Ну а что по-моему? Пару душек, вот тут и уж. Кривая, там хромая, она стала, да, как и старая. Не, так и было. Вот, как подметешь или я еще, помню, что там. <напрек moist> Не, не все хуй. Ч ты тоже, не все хуй? Я Нет. просто шел и задел ее ничем. <п Acho>. Почему новые покупать? А что с ней случилось? Что новую покупать-то? Там игрушки только... И так у нас мало игрушек было. Ну вон, глядь, ну что ты тоже? Все нормально. Ребенок тебя обижает. Я ее не обижу. А тут поломанная игрушка вообще не сидел. Я Гринч. Да, Гринч. Смотрели Гринч? На АТГ, пацаны, подписку делайте сейчас. Это кастом, Елен. А -а -а -а -а -а. Ну ладно, минут. Вот он показывает. Вот так, оп, тут надо сейчас подметать. Ну, подме... Елен, зато дома чисто будет. Ребят, на ТГ подпишитесь. Просто босиком ходи две недели. Да. Погранная молодежь, блядь. Как вам не стыдно? Я сижу ТикТок смотрю, что сняла. Он идет для Делка на меня падает. Я чуть смузь. Я думаю, я столько не пила. Так я еле нечаянно, короче, шел и типа. Прошел оно вранье. Не, я просто подумала, что это а вообще, что ли, ёлка, сама, а потом тебя увидят, не знаю, что это вообще. Да, 9 тысяч, еще, 10 тысяч закинул, ебать, тоже психи сегодня. Так что все, я твои стримы только буду смотреть, чтоб знать.